Доброго времени уток, друзья! В начале ноября на консолях вышел ремейк Пукан Байбай, Бай, который был сделан заново и расширен новыми уровнями и возможностями. Но также я сделал бесплатную мобильную версию игры с совершенно другими уровнями и немного другим стилем графики. Игра уже прошла несколько редакций благодаря вашим отзывам и сейчас требует новой крови. Скачать игру на Android можно прямо по ссылке в описании, а вот с iOS все гораздо сложнее. Но я уверен, что и там Пукан тоже появится. Просто немного позже. Также ближе к Новому году я планирую загрузить обновление шутера Eternal, который для начала все-таки появится на мобильных платформах, а уже потом на ПК в стиме и на консолях. Более крупными и серьезными проектами я буду заниматься уже после переезда, в том числе игрой за 5000 долларов. Ну а сейчас у меня не так много времени силы за ремонт, и силы из-за ремонта, тренажерки и прохождения курсов. Но как говорится, на нажрем <кхм> прорвемся, и все получится. С вами как всегда. Всегда был Арталаски и еще скоро увидимся. Пока.